В ВКонтакте появился новый формат рекламы для продвижения мобильных приложений для iOS и Android. Объявления этого формата будут показываться только на смартфонах в мобильном приложении. Привет, это Мария и Новости Digital. Для запуска нового формата нужно связать приложение с рекламным кабинетом ВКонтакте. Также необходимо настроить интеграцию ВКонтакте с трекером аналитики. Рекламодатель может выбрать в качестве цели установку приложения или любое другое из 24 целевых действий – регистрация, покупка в приложении и так далее. При выборе цели установки бюджет будет расходоваться так, чтобы привлекать больше новых пользователей. При оптимизации на события алгоритм будет добиваться максимального количества целевых действий. Статистика установок и событий будет отображаться в рекламном кабинете. Карточки приложения можно управлять включенными событиями и отслеживать статистику по ним. Пользователь при клике на объявление попадет на страницу приложения в App Store или Google Play и сможет сразу скачать его. В автоматическом управлении ценой в ВКонтакте появились цели, связанные с событиями на сайте. Алгоритм соцсети будет управлять ставкой на аукционе и приносить максимум конверсий за указанный бюджет. При этом уплата рекламы производится за показы, а не за достигнутые цели. Для использования оптимизации по конверсиям нужно настроить отслеживание событий на сайте, в объявлении задать отслеживание нужной конверсии, выбрать цель и указать дневной лимит. Обновление обеспечит больше конверсий и быструю открутку объявлений по минимальной цене. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!